Здравствуйте, уважаемые зрители, любители астрологии. Приветствую вас на своем канале. С вами астролог Марина Скади. Представляю вашему вниманию денежный гороскоп для всех знаков зодиака на 2020 год. В гороскопе деньги показывает второй дом. Это дом материального. Если в первом доме мы осознаем себя я есть то во втором доме мы связываемся с материальным миром я имею этот дом дает нам систему ценностей и умение оценить что-либо во втором доме мы изучаем и получаем информацию о том каким способом мы можем накапливать и тратить деньги этот дом говорит о всем, что принадлежит только нам, о наших талантах, способностях, мастерстве и о материальных ценностях. То есть это наши ресурсы, наши личные и денежные ресурсы. Венера характеризует и описывает понятие «деньги». Это природный управитель второго дома. Больше... Говорит о материальных ценностях, чем о конкретных делах. Знак Тельца в первую очередь говорит о базе, почве под ногами, о степени стабильности человека и устойчивости в деньгах и имуществе. Вместе с материальным второй дом э, дает нам систему собственных ценностей и умение оценить что-либо. Общий сигнификатор денег – Юпитер, который в знаке Козерога со 2 декабря 2019 года по 19 декабря 2020 года. Это знак так называемого падения Юпитера. Это слабый статус. Но Юпитер называют планетой большого счастья. И поэтому сильного негатива не будет от движения Юпитера по Козерогу. В личном гороскопе рассматривается Луна, которая представляет всех людей, оказывающих на, наш, на нас влияние. Луна описывает публику, которая нам нужна в нашей работе, в нашей сфере деятельности, в личной жизни. Луна очень важна для личных финансовых гороскопов. Так как по своей природе она экзальтируется в знаке Тельца. А в своем природном втором доме Луна, как символ накопления, собирает солнечный свет и показательно и значимо в вопросах материального положения. Вот как раз комбинация Луны... С серией второго дома, ну это сюда мы относим Венеру, знак Тельца, Управителя, это больше в личных гороскопах мы рассматриваем, определяет способ накопления денег, способ заработка. Восьмой дом и Плутон важен в вопросах больших денег, именно крупного состояния. Мифологически Плутон является владыкой подземного царства и считается богом несметного богатства, огромных сокровищ. Это все драгоценные металлы, которые находятся под землей. Одним из символов Плутона является рог изобилия. И когда мы при описании личного гороскопа говорим о богатстве, когда мы ищем эти коды богатства, коды денег, то должен присутствовать сильный Плутон и, соответственно, серия Восьмого Дома. То есть, управитель Восьмого Дома, знак Скорпиона и так далее. Юпитер, конечно, может принести большое количество денег и экспансию, расширение, объем. Но для огромного богатства необходима сильная серия Восьмого Дома. То есть, сильный Плутон, гармоничный знак Скорпиона, управитель Восьмого Дома. Существуют коды богатства. И эти коды изучаются при рассмотрении личного гороскопа. А сейчас я расскажу об общих тенденциях на 2020 год для всех знаков зодиака. Для Овна это непростой год. И как раз вот чрезмерная расточительность собственные желания, враг этого периода. Но со второй половины марта и до июля вы сможете восстановиться в материальной сфере. После частых трат денег, может быть вопросов связанных с налогами или каких-то потерь, убытков из-за ситуации с деловыми партнерами, из-за из всего вот этого неприятного в материальной сфере вы сможете выбраться в период с марта по июль. Учитывайте свою предрасположенность к тратам в 2020 году. Ну, придется соотнести доходы и расходы, то что вам нужно и то что убыточно. То, от чего можно избежать, то, от чего можно отказаться. Если сначала вы подумаете о покупках, а потом сделаете, то сможете сохранить свои ресурсы. Есть, это не то, что этот год для вас будет безденежным. Нет. Отсутствие денег может быть лишь в том случае, если вы совершаете какие-то необдуманные покупки. Поскольку реально желание к расширению у вас возрастает, а ресурсов больше не становится. Поэтому приходится для сохранения своего материального положения пересмотреть траты. И возможно с деловыми партнерами нужно пересмотреть взаимоотношения. В течение 2020 -го года не следует заключать никаких соглашений или совершать покупки и продажу в больших размерах. Осторожнее нужно быть в вопросах вложения денег. Как раз неосторожное обращение с торговыми соглашениями и обещаниями как партнеров, так и ваши по отношению к партнерам может, могут привести к убыткам. Начало года сложный для вас период, и он может принести не столько неудачи и потери сами по себе, сколько невозможность реализовать планы или даже идеи, которые могли бы принести финансовый успех. Это временная ситуация, и уже со второй половины марта до июля и в декабре 2020 года у вас появятся благоприятные возможности улучшить свое материальное положение. Весь год нужно воздерживаться от необдуманных обещаний. Неблагоприятные деловые контакты и сделки с иностранными гражданами и фирмами. Периодически в сложные периоды вы можете ощущать недостаток трудолюбия, лень, апатию. Поэтому используйте относительно благоприятное для вас время с марта до июля 20 и декабрь 20 для заключения сделок, переговоров, важных выступлений, обращения к начальству или в официальные организации. Как раз в эти месяцы вы можете значительно улучшить свое материальное имущественное положение, а в другие месяцы. Э Поиск поддержки и понимания влиятельных лиц ну, принесет вам разочарование. 2020 год не очень удачен для участия в политике и в стремлении перейти на новый, более высокий социальный уровень. Но зато в финансовых делах вы можете обрести стабильность, если учтете благоприятные периоды и... Сможете все-таки сосредоточить свое внимание не на зарубежных партнерах, а на, вот то, а на том, что вам близко, что рядом. Если вы учтете особенности года, то благоприятные и неблагоприятные месяцы вы сможете использовать... Скажем так, по назначению. Да, в благоприятный период вы сделаете все для того, чтобы обеспечить себе подушку, фундамент. А в неблагоприятные месяцы вы избежите вот этих вот возможных потерь. К концу года ситуация в финансовой сфере у вас нормализуется. И общее среднее при подведении итогов года вас порадует. Для тельцов 20-й благоприятный год. Активизируется ваша творческая сила, и вы как личность достигаете признания и получаете денежное вознаграждение. Перед вами открываются новые перспективы. Вы можете претендовать на финансовую помощь и даже подарки. Смело вкладывайте ресурсы. Сфера вашего влияния расширяется. Новые проекты, бизнес получают темп. Профессиональный или деловой подъем пойдет намного легче, чем другие годы. Можно получить новое назначение или новую должность. Благоприятный год для денежных оборотов, продажи и покупок, для финансовых сделок и денежных инвестиций. Это период прогресса в профессиональных делах. Вы получите поддержку сотрудников и компаньонов, признательность начальства и высокопоставленных лиц. Возрастает ваш авторитет. Вы можете рассчитывать на повышение и внимание к вам, как к работнику. Прекрасный период для, для самообразования, для повышения уровня своей квалификации, что в результате принесет финансовую прибыль. Ваше участие в, финанс... в общественно-политической жизни в дальнейшем поможет вам в ваших денежных делах улучшении вашего имущественного положения. Хорошо бы уделить внимание и деньги благотворительности. В период гармоничного аспекта от Юпитера к вашему Солнцу вы будете довольны своими финансовыми делами, если будете щедры. 2020 год благоприятен для командировок, для ответственных выступлений, переговоров, особенно с зарубежными партнерами. Используйте их также для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей. В 2020 году вы можете открывать новые предприятия или реорганизацию старых производить. У вас все будет получаться. Но 20 год для вас очень благоприятный. Может быть, это не сам тот максимум, на который вы который вы можете получить по жизни, но тем не менее в этом году вам будет намного легче, чем в 2019 году. Особенно благотворны, деловые и коммерческие контакты с иностранными гражданами и фирмами. Вы можете Получить достаточно заметную прибыль в деловых отношениях именно с зарубежными партнерами. Можете получить в распоряжение крупные суммы денег. Но также учитывайте и то, что склонность к крупным тратам у вас возрастает. И вероятность перерасхода бюджета как своего, так и своего. Коллективного, общественного довольно высока. Здесь приходится все-таки сдерживать себя в своих стремлениях. Больше пускать деньги в оборот на конкретную цель. Поэтому, ну, все равно, вот, тельцы вам очень везет в 2020 году. Вы будете довольны. У близнецов все хорошо в финансовых делах. По вашему восьмому дому двигается Юпитер и приносит увеличение денежного дохода. Особенно благоприятный период в первой половине года. В этот период возникает возможность получить какие-то неафишируемые источники дохода. У вас есть стремление... И реальные возможности расширить свое влияние как на работе, так и в деловых контактах. А это приносит денежную прибыль. Материальные успехи в этом году достигаются прежде всего благодаря выдержке и упорному труду. Вы можете заключать сделки, брать долговые обязательства, вкладывать деньги в производство. Можете рассчитывать на ресурсы других людей. Взаимоотношения с финансовыми институтами, с банками также приносит вам благоприятное развитие ваших проектов, ваших планов, вашего производства. Это год устойчивого прогресса в делах, связанных с имуществом, с деньгами, с наследством и с распределением прибыли. Благоприятные изменения могут протекать незаметно для окружающих. Но тем не менее, именно для вас этот год он будет более стабильный в финансовых вопросах, спокойный. Ваши собственные усилия позволят вам обрести устойчивое материальное положение. Но если изменений к лучшему не происходит, то к этому приводит множество ошибок прошлых лет. Сначала их нужно проанализировать, исправить и сделать выводы. А уж потом и произойдет вот этот материальный рост. В течение 20 -го года возрастает ваша личная ответственность. Появляются дополнительные обязанности. Вы можете ожидать поощрений от начальства, повышения в должности, одобрения влиятельных лиц и обретения покровителей. Но учитывайте... То, что если уж ошибки слишком явные в прошлом, то их нейтрализуйте и исправьте. А потом уже вся эта э, благостная тема материальных ресурсов и денег придет в вашу жизнь. В материальном отношении вам отдают все, что должны. Но не более того. На... Вы можете рассчитывать на конкретные суммы и... Без каких-то дополнительных процентов. 20 год хороший для тех, кто занимается политикой. А также для людей творческих профессий. В этом году вы можете заложить прекрасный фундамент дальнейшего развития и процветания. Можете заключить хорошо продуманные длительные сделки и договора. Благодаря вашему руководству. Возможно, высокая производительность труда, потому что у коллектива, у отдела, где вы работаете, есть чувство, чувство времени, ощущение самой структуры производства. И это помогает слаженно работать и зарабатывать деньги. И благодаря именно вашей энергии это все происходит в, вашей, в вашем коллективе. Во второй половине года сложнее возникают, возникают какие-то... Ну, вторая половина года она сложнее в плане ресурсов, нахождения общего... Среднего, что касается, может, выплат каких-то долгов. В общем, могут возникать затормаживающие обстоятельства. Но они не обязательно должны приносить убыток. Они, они вам помогают остановиться, выждать, чтобы принять правильное решение. Опять же, в отношениях с, со спонсорами, либо вот с банковскими установками. установками. В декабре снова благоприятный период в карьере и финансовой сфере. И по итогу в конце года вы будете довольны и сможете обрести такой устойчивый статус в своем материальном развитии. Вы сможете значительно улучшить свое материальное положение и обрести именно уровень когда именно оценивается уровень. Да? Вот. Так что близнецы, если были ошибки, исправляйте. А так в вашей жизни в 2020 году наступают благоприятные перемены в материальной сфере. И это происходит в лучшую сторону. Для представителей знака рака... 2020 год может принести убытки, некоторые проблемы с имуществом, поэтому следует более осмотрительно размещать собственные деньги и уделять внимание охране своего движимого и недвижимого имущества. Не стоит начинать никакой новый проект и не время для начала новой предпринимательской деятельности. Могут возникать сложности с кредитами. Дела могут принести убытки и из-за этого сложность выплат, конфликты и споры из-за денег, а также, возможно, недоразумение с юристами, властями, какие-то семейные тяжбы или же вообще имущественные тяжбы с партнерами. Переговоры относительно денег, имущества. Протекают сложно. Поэтому в этом году не стоит вести дела с организациями, которые занимаются денежными оборотами. А также не стоит затевать вопросы с теми людьми, с которых у вас ну, вот, намечен передел имущества или денег. 20 год для этого не подходит. Денежные траты под воздействием эмоций приводят к сожалениям, Могут быть убытки из-за партнера, с которым вы тесно связаны. Также может исчезнуть из поля зрения тот человек, на которого вы рассчитывали. Не время совершать большие покупки и траты. Также какие-то соглашения на большие суммы денег. Более-менее хорошее время для вас. Это апрель, май, июль, август и декабрь. в эти месяцы есть возможность восстановиться, собраться силами перед непростой осенью. Не все так печально в этом году, но вот до, до апреля ну вот сложно и осень сложная для вас но вы в благоприятные месяцы можете обеспечить себе какой-то фундамент на этот сложный период. В решении деловых и коммерческих вопросов у вас подводят эмоции и тенденции к необоснованной экспансии, к расширению. Не сейчас не время расширяться, сейчас наоборот нужно сужать свои масштабы. Да? От чего-то отказываться. Вопросы этики, морали, религии, культуры важны для вас, для вашего материального благополучия. Если ими пренебрегать, то тут дополнительные трудности возникают. Оптимистическая оценка ваших дел... Она также мешает вам ну, в общем -то, понять реальные перспективы. Лучше спросить у своих близких, у родных, у тех, с кем вы связаны какими-то денежными обязательствами, прежде чем совершать какие-либо покупки. В этом случае вы сможете избежать потерь и недоразумений с партнерами, с вашими семейными, с ближними. Учитывайте мнение окружающих людей. Ваше желание к расширению сейчас не даст результата. Именно ваше ближнее окружение поможет вам в разумном ведении ваших финансовых дел и обеспечит вам финансовую безопасность. Воздержитесь от любых проявлений деловой активностью во время вот, осени да, и периода до до апреля 20-го. Лучше в, в эти месяцы уделять внимание только лишь текущим вопросам. В эти сложные месяцы не нужно начинать ничего нового. Хотя именно в этот период вам может предложена быть сделка, которая может прельщать вас своих, своим размахом, но впоследствии из-за нее вы понесете убытки. Дела с зарубежными партнерами также протекают неблагоприятно. И в особенно сложные месяцы, то есть период до апреля и осенью 2020 года, не реагируйте на предложения зарубежных партнеров по расширению производства или вкладыванию ваших ресурсов. Лучше заниматься именно текущими вопросами, теми делами, с которыми вы работаете уже некоторое время. Вообще, в течение всего года лучше воздержаться от новых контактов с иностранцами или же с дальними партнерами. Лучше отложить дальние командировки. Эмоциональное состояние ваше, конечно, неспокойно. Из-за этого могут быть ошибочные действия, которые приводят потери хороших отношений с сотрудниками или с начальством. И могут отвернуть от вас ваших покровителей или наставников. 20 год пройдет более-менее спокойно, если вы сосредоточитесь на существующем положении дел. На тех людях, с которыми вы знакомы давно. Это не подходящее время для обращения за помощью в, офици там, в официальные органы или же... Для начала судебного процесса 20 год. ну он тоже не подходит. Хотя семейные тяжбы возможны. Наверняка вы об этом думаете. Если вы их начали в 2019 году, значит они получат свое развитие в 2020. И тогда, может быть, вы, если не тот максимум, на который рассчитывали, но кое-что вы получите и будете довольны. Ну а начинать сам судебный процесс, передел имущества или же какие-то отношения с деловыми партнерами, решать в 2020 году ну, вот, не время. Стоит подождать более благоприятного времени. но ну, Это, скорее всего, уже 2021 год. вот Поэтому есть для вас и благоприятные месяцы, апрель, май, июль, август и декабрь. И если вы в эти месяцы... Сосредоточить на своих финансовых делах, то сможете спокойно провести осень и обеспечить для себя финансовый фундамент. Для Львов в 2020 году в целом благоприятная ситуация в денежной сфере. Ну, может быть период с 22 марта по 30 Июня, когда Сатурн зайдет на время в ваш оппозиционный знак, в Водолей, и построит напряженный аспект к вашему Солнцу, вот здесь может быть сложно. И в декабре 2020 сложный месяц. Но ответственность за выбор ненадежных перспектив лежит только лишь на вас. Именно собственные необдуманные поступки способны сильно повредить вам. В течение года периодически в ваши дела активно вмешиваются различные обстоятельства, политические экономические силы, воля других людей. Но ваша задача научиться абстрагироваться ото всех и доверять своему сознанию и интуиции. Вам может помочь совет зрелого человека, мудрого человека старшего возраста. Но в любом случае окончательное принятие решений, особенно в финансовых и имущественных делах, должно быть только после согласования всех рисков со специалистами. И вам очень важно все-таки, если есть сомнения, где-то в глубине да, сознания, души, то лучше отказаться от этих дел, которые связаны с финансами. Если же вы получили совет мудрого, зрелого человека, посоветовались со специалистами, и внутри вы чувствуете комфорт и нет беспокойства, то вы можете сделать хорошие проекты в этом году и получить прибыль. Только вот учитывайте... Такой вот сложный период для вас 22 марта по 30 июня и декабрь 2020 года сложноват для вас. В остальные месяцы в целом все хорошо. В остальные месяцы ничего нового и неприятного не будет. Сама ситуация в деньгах для вас понятна и ясна. Рискованные сделки, какими бы привлекательными они для вас не казались, Лучше их исключить, чтобы сохранить свое имущество и деньги. Не время для игр, для бирж, для ставок. 20 год это год реорганизации ваших дел, интересов, сферы реализации. Вероятные перемены в жизни, которые сначала не покажутся вам приятными. Потому что с какой-то степени вы уходите в тень. Предыдущий год для вас более яркий. В этом году вы меньше бываете в центре. Этот год может стать поворотным пунктом в вашей карьере. Но для успеха вам придется переключить внимание с себя на окружающих людей. И смириться с тем, что вот в этом году, в двадцатом, ну вот вы не оказывайтесь в центре, так как вы привыкли. Но со временем, конечно же, вы вернетесь на свои позиции, и э, Лев ⁇ это Солнце, это центр Солнечной системы. Никуда вы от этого не уйдете. Просто вот э, год для вас несложный, но он просто может омрачать э, значит, ваше привычное течение жизни только тем, что меньше праздника. Меньше внимания к вам. А так все хорошо. Ну и работы, кстати, прибавляются у вас в 2020 году. Ваше духовное развитие, расширение вашего мировоззрения, вопросы благотворительности помогают вам обрести материальную стабильность, притянуть дополнительные благоприятные возможности в вашу жизнь и популярность. Так как все-таки ваш денежный успех Зависит от вашей популярности. А в 2020 году вот немного менее вы популярны, чем обычно. В 2020 году у вас нет возможности свободно действовать, потому что возникают некоторые остановки в делах. Но при этом работы меньше не становятся. Это может быть работа как в холостую, одно и то же по нескольку раз. Есть чем заняться, но в деньгах это не всегда оправдывается. Но и в минусе уж вы точно не будете. Просто в этом году ваша работа меньше оплачивается, сохраняя тот же объем, а может быть даже станет больше. Может быть менее популярны вы будете, но вы можете притянуть вот эту востребованность и популярность в том случае, если будете больше проявлять тепла, добра, благотворительности в отношении тех, кому это действительно нужно. И это даст вам дополнительные благоприятные возможности. Ну, вопросы рекламы, может быть, сейчас не своевременные, а именно какие-то социальные проекты, там, где вы участвуете, это как раз то, что вам нужно, это даст вам новые благоприятные возможности на 2020 год. И это позволит чувствовать себя комфортно в финансовом отношении. Для дев благоприятный год. Вы проявляете огромную силу воли, изобретательность и возможность приложения усилий именно для укрепления своего финансового фундамента. Это прекрасный период для начала новых проектов, для открытия предприятий, создания бизнеса, либо создания сообществ и вступления в них. Хороший год для всех тех дел, которые связаны с совместным капиталом, с единомышленниками, с кредитами, с фондами, страховками, налогами, доходами. Все, что касается ресурсов других людей, то, что касается больших денег, вопросов наследства, в этом году решается благополучно для вас. Успешный период для тех, кто занят научными исследованиями, либо изобретательской деятельностью. Для политиков и финансистов, для бизнесменов. В течение всего года появляются благоприятные шансы и возможности для расширения своего влияния, для расширения своей деятельности. В 2020 году многие представители знака Девы смогут занять ответственный пост. Усиливаются ваши физические и психические способности а также возможность их практического применения. Вы можете влиять на массы людей. Вы можете работать с большими деньгами, планировать долгосрочные проекты. Стоит использовать двадцатый год по максимуму. Вам действительно везет в этом году. Благоприятный год для дев. Большие перспективы для улучшения качества своей жизни, бытовых и жилищных условий. Если вы не будете сидеть сложа руки, а будете предпринимать активные шаги, то может быть даже придется пойти на обдуманный риск. Но результаты этого года будут не только ощутимы вами, но и видимы для других людей. Основные события, развивающиеся в 2020 году, они не всегда зависят от вашей воли. Очень часто они происходят под влиянием обстоятельств, политических, экономических, экологических событий. Для полного успеха вам также необходим переворот в вашем сознании, Осозна... вот, понятие каких-то глубинных, глубинных духовных процессов, поскольку сосредоточение это тоже ваш ресурс, вот наши духовные ценности это наш ресурс, который помогает нам в личностном развитии, именно духовное развитие сначала идет, а потом личностный рост, и ваши человеческие качества щедрость, лояльность к другим людям значительно влияют на ваш финансовый успех. Особенно благоприятна будет та работа, которая в качестве своего объекта подразумевает использование чего-то необычного, нового. Те проекты, которые прежде пребывали, в колеблющемся периоде своего развития, в этом году резко выдвинуться вперед и принесут вам прибыль. Если же вы работали в какой-либо общественной сфере или в большом коллективе, то теперь неожиданно получите возможность вырваться из общей массы и вы сможете оказаться в центре, обратить на себя внимание и это принесет вам денежные прибыли, а также перспективы. Весы. Этот год будет для вас не очень легкий в финансовом отношении, но весной, а также в июне и в декабре 2020 года вы сможете навести порядок во всех своих делах, которые касаются вашего имущества и денег. В эти месяцы можете получить новое назначение или новую должность. Это благоприятные месяцы для денежных оборотов, продажи и покупок, для финансовых сделок и денежных вложений. Весна, июнь и декабрь – это месяцы прогресса в профессиональных делах. Вы получите поддержку сотрудников. От начальства можете какие-то премии получить или награды. Ваши компаньоны будут... Помогать вам во всех ваших делах. Это благоприятные месяцы и ваш авторитет возрастает. Вы сможете рассчитывать на повышение и внимание к вам как к работнику. Используйте период с марта по июнь включительно и декабрь для заключения сделок, договоров, подписания важных бумаг, улаживания юридических формальностей а также для открытия новых предприятий или наведения порядка в старых проектах и делах вы можете претендовать на финансовую помощь и даже на подарки в эти благоприятные месяцы но следует учитывать также и то что удача вам постоянно не будет сопутствовать и если вы используете время рационально, максимально полезно, то вы сможете получить достаточно заметную прибыль и возможность распоряжаться большими суммами денег. Но, конечно, вам нужно избегать перерасхода бюджета. А самые важные и значимые дела планировать на весну 20 июнь и декабрь. Если вы учтете благоприятный благоприятное влияние этих месяцев, то вы сможете значительно улучшить свои финансовые дела и обеспечить для себя хорошую такую подушку на осень 2020 года. В течение года у вас будут возможности вкладывать деньги и получать прибыль, но от глобальных покупок и вложений лучше воздержаться в течение всего 2020 года. В остальные месяцы, вот те, которые не касаются вышеперечисленных благоприятных периодов, нужно будет уделять внимание самообразованию, повышению квалификации. То есть вот осенью как раз подходящее время для того, чтобы заняться самообразованием. И начало года, там, февраль. Январь тоже будет полезен именно для вложения денег в себя, с повышения своего уровня квалификации. Ваше участие в общественно-политической жизни, оно нужно вам для того, чтобы на будущее обеспечить себе перспективы в финансовых делах, в финансовых вопросов. Год важный для вас в плане командировок, но лучше в пределах самой страны. Год ответственных выступлений, переговоров. Если вы запланировали поездки за рубеж, то уж лучше в составе группы, рабочего коллектива. В этом случае будет благоприятно. Все финансовые вопросы, связанные с другими странами, вы сможете успешно решать только лишь с партнером. А самостоятельные действия могут привести к потере. Если уж и заниматься вопросами бизнеса с зарубежными партнерами, то это уж лучше сделать с вашими компаньонами, соучредителями. Иначе... Могут пострадать вот, не только ваши деньги, но и деньги других людей. А в целом год для вас более-менее спокойный в финансовом отношении. Если же вы не будете вкладывать какие-то глобальные перспективы проекты. Для таких недолгосрочных проектов вложений год удачный а для более длительных проектов, долгосрочных проектов, придется подождать до, до декабря. Вот получается, 20... с 19 декабря Юпитер войдет в знак Водолея. И уже с конца декабря 2020 года вы почувствуете те масштабы, те перспективы, которые входят в вашу жизнь. Вот уж, уж тогда, к концу года, вы сможете реализовать все глобальные проекты. Они вам принесут прибыль уже в 2021 году. Ну а пока в 2020 году как бы сконцентрируйте себя все-таки на каких-то не очень глобальных вопросах, вложениях, и это будет вам приносить прибыль. Для скорпионов год хороший в денежном отношении. Вас оценивают максимально. Как личность вы достигаете признания, получаете поощрение, может быть повышение в должности. Ответственные выступления, командировки принесут вам... Денежный доход и перспективы в материальной сфере. Год благоприятный для денежных оборотов, для продажи и крупных покупок, для финансовых вложений. Большие возможности приходят к вам через сферу зарубежья. Ваши творческие и профессиональные стремления, желания, действия, они приносят вам Денежный результат и внимание людей, внимание публики. Потому, ну, в любом случае вам придется проявлять активное участие, чтобы обрести этот успех. Благоприятную атмосферу. Для вас создают другие люди. Обстоятельства благоприятно складываются. Но активничать придется самостоятельно. Проявлять инициативу, чтобы обрести финансовое благополучие. В этом году вам придется проявлять именно эту инициативу. А не ждать от других людей первого шага. Широко применяйте полученные знания и навыки. Ваш жизненный опыт. Поможет вам избежать ошибок и сделать правильные выводы в отношении, может быть, взаимодействия там с, с фирмами, с коллективами, с группами людей. Для того, чтобы обрести удовлетворение в материальном вопросе. Полезно участие в, в благотворительных мероприятиях. Организация благотворительных фондов. Проявление щедрости по отношению к другим людям обязательно даст вам еще больше счастливых шансов и возможностей на весь год. Если вам нужна поддержка в продвижении ваших проектов, вы можете рассчитывать на помощь начальства, на содействие влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Нужно учитывать и то, что с середины марта по июнь Включительно, а также в декабре 2020 года, может быть очень сложно решать официальные вопросы. Поэтому постарайтесь подобрать время так, чтобы э, все дела ну, решать в благоприятное время. Иначе можно потерять и веру и в себя, и в людей, поскольку эти месяцы, они больше неприятностей приносят, чем каких-то реальных желаемых результатов. Значит, получается с середины марта по июнь включительно, и в декабре это месяцы, когда возможно неприятности во взаимоотношениях с вышестоящими людьми и с властями, а это отражается негативно на вашей денежной сфере. В остальное время вы можете смело заниматься лекторской, издательской деятельностью. Вы можете с успехом провести рекламную кампанию. Все возможности и шансы получаете для того, чтобы решать юридические вопросы. Какие-то сделки или же разделы будут реализованы в выгодную и полезную для вас сторону. Заключайте сделки, подписывайте контракты. С зарубежными партнерами у вас все хорошо складывается. Год благоприятен для денежных вложений. Также может быть несколько рискованных, но разумных финансовых операций. И если вы проявляете активность инициативу, если вы видите, что вы можете сделать какое-то значимое дело, не бойтесь заявлять об этом. Вас обязательно выслушают. Поскольку ваша инициатива приветствуется. И, в общем-то, 2020 год для вас, он будет годом стабилизации в финансовом отношении. В общем, для скорпионов благоприятность связи с иностранцами, вложение в иностранный бизнес... Коммерческие сделки с заграницей. И не исключено получение какой-то единоразовой большой прибыли. А также возможно удачное стечение обстоятельств и получение выигрыша. Также 2020 год хорош для оформления важных документов, связанных с чужими ресурсами, с наследствами, с банками. И в двадцатом году для Скорпионов, конечно, прибавляется работы, действия и активности, но тем не менее, работа будет вознаграждена. Стрельцам придется сокращать привычные траты. Юпитер идет по вашему второму дому. Но это статус его падения. Поэтому лучше всего вовремя пересмотреть свои потребности и уменьшить список покупок. Но если вы вкладываете деньги в себя, в обучение или повышение вашей квалификации, то разумные траты в ну, какие-то реальные, может, обучающие курсы принесут, в конце концов, вам прибыль. Для обеспечения уверенности в денежных делах очень важно избегать незаконной и теневой финансовой деятельности. Избегайте сомнительных связей и не пренебрегайте своими обязанностями. Ваши планы могут оказаться нежизнеспособными, если вы позволите втянуть себя в двусмысленные отношения, если какие-то условия не точно прописаны. То есть, читайте все, что написано мелкими буквами в договорах, соблюдайте закон, традиции. И если вас попытаются втянуть в какой-то бизнес, где не все так ясно и понятно, то именно ваша осведомленность во всех делах во всех тонкостях этого дела, проекта, поможет вам избежать финансовых потерь. Чтобы достичь своих целей, вам нужно все-таки реально смотреть на вещи. Чрезмерный оптимизм и идеализм вам сейчас не поможет. Научитесь выжидать. В этом году ваши дела решаются медленнее и, может быть, в меньшем объеме. Но серьезное отношение к своей работе, подход к новым отношениям с точки зрения финансового интереса поможет избежать вам денежных потерь. Вам нужно учитывать и то, что если вы ранее э, делали что-то, может быть, не очень правильное, что-то не по закону, если вы где-то раньше пожадничали... То в этом году придется расплатиться за прошлые поступки в этом году может быть соблазн рассматривать вот те социальные отношения в которые вы вступаете для достижения именно своих целей но это у вас не получится рискуете вообще выпасть из потока поэтому вот только традиционно естественно и старайтесь без, без как бы, поворота вообще всех дел именно только в свою пользу решать все дела да? этот год он не даст результата если вы будете все свои усилия и время тратить только лишь на реализацию своих желаний лучше всего сделать так чтобы другие люди почувствовали вашу щедрость, чтобы э, ваше участие в их жизни реально отразилось в лучшую сторону на их состоянии, физическом, психическом. То есть в этом году вы как бы отдаете социальный долг другим людям. Но если вы свои интересы ставите выше общественных, то вы не найдете. Поддержки от других людей. А значит ваши планы могут остаться вообще нереализованными. Ваша задача на этот год. Четко сформулировать свою цель. И если вы будете стремиться к ней с большим вкладом энергии и энтузиазма. Если вы будете все делать по закону. Без каких-то теневых аспектов. И без всяких там странных людей непонятных то тогда вы сможете получить результат уже в декабре 2020 года. Вы сможете приблизиться к своей цели вплотную. Поэтому этот год для стрельцов в финансовых может быть не очень такой яркий и легкий. Но тем не менее, если вы сможете собраться, сконцентрироваться, учитывать... В первую очередь интересы окружающих людей. Если будете делать все без каких-то теневых ресурсов, только все по закону и прямо, то в вашей жизни уже в декабре наступит такой вот финансовый прогресс. В 2020 году... Вы научитесь разрабатывать четкую стратегию и сможете четко следовать ей, чтобы достигать своих целей. Те масштабы, к которым вы привыкли, в этом году придется сузить для того, чтобы обрести какое-то более конкретное направление. Чувство порядка, структуры, самодисциплина, эти качества помогут вам сохранить свои ресурсы вашу материальную стабильность а также вы сможете еще и прибыль получить и дополнительные источники дохода юпитер в козероге смягчает жизнь козерога но требует от вас осмысления жизненного пути и от конкретных ваших проектов от ваших позиций Зависит, зависит вообще ваши финансовые успехи в этом году. С одной стороны, Юпитер дает вам в этом году много вариантов и предложений для деятельности и возможности заработать. С другой стороны, Юпитер, двигаясь по знаку Козерога в вашем первом доме, искушает вас заставляет вас э, разбрасываться и не дает сосредоточиться на одном деле, для того, чтобы проработать его достаточно тщательно. Вся сложность для козерога на этот год состоит в необходимости выбрать одно направление и прилагать усилия, э, и выполнять действия именно по намеченному плану. Если вам удастся расставить приоритеты, Тогда все у вас будет хорошо и в материальных делах. Но вообще вам сопутствует удача и везение, поэтому вы справитесь со всеми задачами и сможете выбрать конкретное направление и обрести финансовый фундамент. В ваших денежных делах вам помогает великодушие по отношению к другим людям. Ваша деятельность в рамках какого-то Общего материального успеха, а потом уже вашего личного успеха, вашего личного интереса. Эта деятельность принесет вам взлет, как в карьере, так и в финансах. То есть сначала общественные интересы, а потом личные интересы. В результате вы получаете успех, как в денежных делах, так и профессионально и в карьере. Вся Ваша социальная среда, она будет способствовать тому, чтобы предоставить Вам возможности, шансы и благоприятные обстоятельства для расширения Вашего влияния, для обретения Вами успеха. Если Вы будете двигаться к своей цели и сможете... Именно по плану обрести, ну вот, че, как, следовать четкому плану, да, не разбрасываясь на все остальные предложения, которые могут вас, вас возникать и сбивать вас с намеченного пути. В общем, вы сможете достичь своей цели, если э, будете придерживаться выбранного направления. В этом случае расширится сфера вашего профессионального и делового влияния. Ваши профессиональные предпринимательские начинания будут успешны, если вы будете опять же, участвовать в жизни общества. Да? Если ваша трудовая деятельность будет включать также и презентации, собеседование с представителями власти, с начальством, будете взаимодействовать. Это даст вам дополнительные бонусы. Вообще, все, все то, что вы начинаете в этом году, ваш бизнес, ваши именно развитие ваших творческих проектов или же предпринимательские начинания, они принесут вам значимый результат. И вам будут содействовать влиятельные люди в развитии ваших проектов. Если нужна финансовая поддержка, то вы сможете обрести инвестора, найти эту поддержку. Все переговоры, они будут проходить удовлетворительно для вас, если юридически будут оформлены. Вам нужно оформлять отношения на словах, ну не стоит доверять, поскольку все-таки знак Козерога, он за нормы и правила а юпитер он входит в знак козерога и может быть вот этот вот оптимизм стремление к расширению может принести вам такие некоторые ситуации когда вы будете упускать юридические формальности и особенности это для вас не является полезным для вас 20 год – благоприятный период для создания собственного бизнеса. Если какие-то финансовые проблемы существуют, то вы их в 20 году обязательно решите. Вы сможете улучшить свое положение по имущественным делам. И улучшить э, все те свои направления деятельности, которые приносят вам прибыль. Или приносили. То есть вы сможете восстановить, восстановить прежние источники дохода. И 20 год для козерогов, это наверное самый лучший из всех, знаки, из всех знаков зодиака. Для козерогов 2020 год благоприятный для вкладывания денег, для крупных финансовых акций. Может быть, организации в каких-то благоприятных благотворительных фондах, для участия в доле, вы можете вступить в какие-то выгодные отношения там, с, с соучредителями, распределить правильно прибыль. Все, что касается приобретения или продажи товаров, предприятий, бизнеса в больших размерах, все это приносит вам прибыль. Полезны длительные и дальние командировки за рубеж. В любом случае, ваши иностранные партнеры, взаимоотношения с зарубежными фирмами и предприятиями – и предприятиями должны получать от вас внимание. И вы должны проявлять активность в этом направлении. В этом случае 2020 год будет для вас одним из лучших за последние годы. это обеспечит вам финансовый фундамент на долгие годы. Для водолеев вы находитесь... Как будто под невидимой защитой. Получаете возможность периодически отдыхать в тишине, в уединении. Как будто какие-то невидимые силы в этом году отводят от вас беды, отбезоруживают ваших тайных врагов. То есть какие-то козни, неприятности чудесным образом обнаруживаются раньше, чем причинят вам... Осознанное зло и особенно это касается ваших финансовых дел. Если кто-то и планирует обмануть вас или в притянуть в какое-то невыгодное дело, то вы это заранее обнаруживаете благодаря вот какому-то невидимому участию, вот, ощущение того, что вас кто-то оберегает присутствует в течение всего года. Для зрелых людей успешный год. В финансовых делах вы получаете, если не стабильную прибыль, то хотя бы, хотя бы вы обретаете уверенность в завтрашнем дне. Меньше ваш доход не становится. И, в общем-то, год можно назвать успешным в финансовом отношении. Но старайтесь не афишировать свои финансовые дела. Вообще, материальная стабильность приходит к вам благодаря тайным источникам дохода. Можете достичь успеха и финансового благополучия именно в тайной, какой-то секретной работе. Вам везет в делах, связанных с зарубежьем. В этом году вы особенно э, удачливы. В декабре 2020 года. Но также в течение года вы способны завершить те дела и получить значимую финансовую прибыль от той деятельности, которая начата ранее. А в декабре уж это станет максимально возможным. И все, что касается и зарубежных партнеров, и вообще демонстрации себя как... Допустим, владельца хорошего работающего бизнеса, она принесет вам еще дополнительные нужные знакомства и возможность для дальнейшего развития. Для людей старшего поколения транзит Юпитера по вашему 12 дому знаменует уход на пенсию. И получение денег за предыдущие заслуги. Поэтому те люди, которые думают о том, продолжать ли им работу, либо может уже пора отдохнуть, все-таки придет время, когда нужно будет выбрать все-таки пенсионный образ жизни. И вы сможете получать деньги уже благодаря тому, во что вы вкладывали свои ресурсы в ранние, в предыдущие годы. Преимущества или те бонусы, которые завоеваны вами вот в течение 2020 года, помогут вам быть скрытыми или, по крайней мере, неочевидными для окружающих в вашем истинном финансовом положении. А это важно, чтобы сохранять свои ресурсы. Вы можете обрести увеличение вашей заработной платы или вообще увеличиваться ваши доходы, но Пока что вот в карьерном росте, может быть, нет прогресса. Зато за добросовестную работу вы получаете хорошую оплату. Мешает вам в течение года склонность к удовольствию. Это может подорвать финансовый фундамент. Но в целом в финансовых вопросах у вас все хорошо. Если вы не получаете удовлетворение своим финансовым положением то стоит все-таки пересмотреть свои доходы и расходы вполне возможно что у вас завышенные ожидания в отношении тех людей которые вам платят ваше плохое настроение и чрезмерные претензии они не помогут увеличить ваш доход они наоборот ваши ожидания в финансовых каких-то вопросах отодвинут на неопределенный срок, поэтому все, что касается оплаты вашего труда, оно адекватно вашему вложению ресурсов. Прибыль значительную вы сможете получить в декабре, когда Юпитер зайдет в ваш знак Водолея, в ваш первый дом. С 19 декабря 2020 года Юпитер входит в ваш первый дом. 20 декабря 2020 года Юпитер и Сатурн соединяются в вашем первом доме, и это будет знаменовать ну, серьезные перемены в вашей жизни. Тут социальные какие-то изменения, это новый цикл возникает в вашей жизни. Вы сможете выйти на более высокий социальный уровень и конец года будет для вас невероятно масштабным наверное самым значимым по сравнению со всеми другими знаками зодиака а в течение года работайте и ждите того прогресса который будет обязательно у вас в конце двадцатого года здесь могут быть также и большие премии и назначения вот. если в прошлом году вы совершали добрые дела если вы участвовали в жизни тех людей, которым нужна помощь, то вы в течение 20 года получаете поддержку. Благодаря тому, что вы делали в прошлом. То есть ту помощь, которую вы заслужили предыдущими делами, вы получаете в 2020 году. И если вам потребуется помощь, она наверняка подоспеет вовремя. И вполне возможно из тайных и неожиданных источников. Помощь людям, благотворительность, все то, что касается заботы, все это приносит вам дополнительные бонусы. Нередко вы можете заметить, что самые важные знакомства... Именно происходит там, где вы проявляете какую-то щедрость по отношению к другим людям. На каких-то мероприятиях. Участие в социальных проектах поможет вам познакомиться с благодетелями, спонсорами, меценатами. И вы получаете дополнительные привилегии. И чем больше вашей щедрости по отношению к другим, тем окружающие люди восхищаются больше вами, да, и могут быть, может даже переоценивают вашу значимость. И вполне возможно, что вот к концу года такие вам заплатят вот больше того, чего вы ожидаете. Вот так вот Водолеи работайте и ждите благоприятного периода, который после. 20 декабря 2020 года обязательно наступит в вашей жизни. А в течение года все равно в финансовых делах стабильно, спокойно, может быть, без особых каких-то рывков, но тем не менее вы можете ощущать вот некое Некую уверенность в завтрашнем дне. И это главное, что вам нужно понимать на этот год, на 20 -й. Для рыб благоприятный год. Вы ставите перед собой цели и добиваетесь их. И прикладываете минимальное количество усилий. У вас появляется много друзей и знакомых которые всегда готовы предложить вам помощь. Успешно работаете в больших организациях, группах, в клубах, и у вас появляется возможность для заработка. Вы можете даже накапливать деньги в 2020 году. Путешествия приносят вам большую пользу, в том числе и в денежном отношении. Цели вы достигаете благодаря дружеским отношениям, благодаря групповой поддержке. Дружба помогает вам в совместной работе и в успешной реализации крупных планов, связанных с деньгами. Но дружбу нужно заводить не для собственной выгоды. Если вы это понимаете, то у вас в финансовом отношении все будет замечательно. Ваша групповая деятельность может включать благотворительные и гуманные цели. То есть, когда вы сначала отдаете, а потом получаете. Ваши финансовые перспективы еще больше увеличиваются после того, как вы, может быть, проявляете щедрость по отношению к другим людям. Все то, что касается изобретательства, науки, организационных мероприятий приносит вам прибыль. Вы популярны и пользуетесь хорошей репутацией. И прибыли достигаете благодаря вашим знакомым, имеющим хорошее положение. Благодаря поддержке и протекции окружающих, ваши надежды исполняются. И вы получаете возможности для заработка и для комфортной жизни. Решаете какие-то свои имущественные дела. Может быть, наконец-то ставите точку в семейных или партнерских тяжбах по разделу имущества. То есть, в любом случае, вы обретаете вот то, на что вы рассчитывали. И вы довольны этим результатом. Вам сопутствует удача в работе с коллективами, с организациями, со всеми теми людьми, кто разделяет ваши идеалы, цели. В том случае, если здесь дисбаланс, ну, тут, тут нельзя говорить о пользе. Да? Но если же взаимные интересы с партнерами совпадают, вы на духовном уровне резонируете, да? вот находитесь как бы на одной волне, то к вам приходят деньги. Сбережения лучше хранить в банках. Это поможет сохранить ресурс. Вообще вам нужно быть предусмотрительными в отношениях денег. Потому что вы можете совершать покупки, которые ну вот, могут подорвать ваш, ваш бюджет. Потому что склонность к покупке дорогим, модным, но бесполезным вещам значительно возрастает в 2020 году. Как бы ни сложились ваши дела, вот быстро оно все равно не получается. Однако все то, что происходит в течение года, все те знакомства, проекты, которые начинаются в этом году, они со временем принесут вам денежную прибыль. Участие в работе организации, в коллективах станет более полезным для вас. Вы сможете и сами организовать может, определенные группы людей, которые будут работать над узкими проектами. Вы сможете обрести достаток и комфорт в том случае, если будете использовать новые пути и методы. Возможно, вы поменяете работу. Но эта смена она принесет вам денежную прибыль. В вашу команду к вам на работу может прийти новый человек, который принесет свежие идеи. И благодаря этому у вас появятся новые возможности для заработка.